И снова всем привет! С вами Олег и Мы проходим мануальную терапию. Сейчас будем изучать терапию рук. Да, правки рук. Ну, соответственно, вот смотрите. Э, у нас сустав есть здесь, здесь и здесь. Вот. Мы сразу на них на три сустава будем воздействовать. Лежа, когда человек лежит. Чуть-чуть, чтобы рука уместилась, подвинемся туда. Ну, под очками, да, и кладем руку. Вот. Получается тут вот две косточки у нас вот одна вот вторая да? вот на эту косточку вот так вот в неудобную позу получается и вот так разворачиваем по силу всего сустава Запястье держимся за запястья здесь упираться в плечо и вот так вот раскачиваем раскачиваем складка попала чуть вниз спустись на складку не попадать да, да, все вот так то есть чуть полусогнутый такой там расслабленный плечо, раскачиваем, раскачиваем и потом одновременно в разные стороны дергаем. Хорошо. Вот ты тут, да, слышал? В плече. А, в плече даже, да? да? То есть может вот плечо встать, да? Может локоть встать, может запястье. Теперь отдельно сам локоть, где вот он замыкается. Вот эта вот часть, да, где вот он сюда встает, вот в эту ямку. Вставляем его туда, поблубже, немножко вытягиваем, но не резко, не сильно, такое легенькое движение. Не бойтесь, тяжело молодцы, не будет. Да? Запястье теперь берем э, кости и и прямо так вот их туда сюда перемалываем, как бы. То есть наши руки вот туда сустав и обратно сустав, так вот ходят. Так, про пальцы я в этом видео не буду говорить, да, мы уже в простых видео записывали. Значит, вот, ставим вот так, резко сюда и резко сюда. Выщелкиваем, да, вот это. Теперь бывает часто какая-нибудь косточка выбита О, ладонная, да, для этого кладем ладонь, и, соответственно, будем действовать на движение вот сюда. Это делать сейчас самое, чтобы свет, загорожу. Плотно прижимаем руку, да, и прямо вот в ту кость, которая торчит, прямо в нее достаточно резко пробиваем. Вот туда. Да, ну, перед этим, если не бьется, то можно опять их вот раз, растереть, расшатать, вот весь этот, все эти суставы, да. И пробиваем прямо сломать вот нельзя? Да нет, она не сломается. Вот, я сам себе много раз, у меня много лет у меня была выбита эта косточка, да, я сам себе ее так вот вставил, уже э, выбил где-то лет в 15, а вставил лет в 40. Uh -huh. Так прицелился и прям вот сюда пробивается мощно. И встала, да? Да. Это смешно доходит, там девочка э, с этого упала с э, На детской площадке Ну как девочка, так лет 20 примерно скочили упала, говорит, ой-ой, вышибла Я прям на лавочке как раз поставил Размел и вставил тут же <с omit> За 2 минуты это ставится Не так-то уж и страшно, как кажется Так, теперь Смотри, э, выдергиваю э, Нерв, тут два нерва идет Один вот сверху Вот так, вот так, вот, так, вот здесь вот он идет <соскак> А другой снизу идет По центру вот тут вот, выдергиваем их за руки, но ну, удобно, конечно, стоит делать, но можно и лежа. Если у человека грудной отдел, ну смотрите как. То есть если не имеет вот эти пальцы, да, то это виноват грудной отдел. Первый, второй грудной позвонок. Если вот этот, вот эти пальцы, да, то это получается седьмой шейный, шестой шейный и пятый шейный. Точнее, точнее даже не так. Пятый. Промежуток между пятым и шестым, да, С5, С6, С6, С7, С7, d 1 d 1 d 2 вот Там нервы же между ними, корешки выходят, да. Это если они не имеют, чтобы вы просто знали. Так вот, за руку мы выдергиваем, э, если повернут d 1 d 2 вот в ту сторону, да, то есть они даже могут довернуться. Делается достаточно резко, чтобы все было расслаблено, и потом неожиданно для человека... сейчас оттяжек оттяжек возвращайся себя да буквально бывает такое что нерв он стреляет до минутки две человек устанавливается. могло даже и в мозг ударить везде взрыв был сейчас даже в глазах не бойтесь, руку не оторвете, нерв не повредите. Там достаточно ткань эластичная. Вот, проверяем. Ах, хрустышко было. В шестом, да, где-то вот везде было. И там, и в плече. Ну, это мануальная терапия, да, то есть не обязательно воздействовать прямо на позвонок, да, можно через руки. Молодец, боже мой. Прикоди, прикоди сюда. Так, теперь... Включиться относительно кромеального отростка. Она может быть, соответственно, либо вверх, уйти вот сюда, да? либо под него вот туда. Ну, Соответственно, нам надо кромеальный отросток прикреплен к плечу, то есть за плечо мы тянем. Включиться а упираемся рукой. Я так продемонстрирую. Двигаться не буду. Так все, другое. Давай на другой руке. Да, я, тут, я только покажу. Вот, если ключица, вот на, на щупаль, да, и крепление, она Не, вот, делай, опустилась делай, да, вниз. Отлегло. Отлегло, да? Упираемся в ключицу прямо туда, да? И за руку выдергиваем на себя ключицу в противоположную сторону. То есть мы акрамилимный отросток сюда вытягиваем в длину, да, получается. Даем свободное место и туда ключицу вставляем. Если в обратную сторону, то, соответственно, с этой стороны взялись. Отпускай руку, отпускай. И в локоть, вот свой локоть, видите, в одну прямую с бедром, вот туда толкаем. Только единственное, что пальцами острыми туда глубоко не залазьте, там это будет болезненно очень. Так мягенько беремся и толкаем. Так, э, ну давайте теперь сидя или стоя можно. В принципе, те же самые приемы, можно и сидя и стоя. Давай тогда лицом, чтобы, наверное, видно было. Не, не, вставать, вставать. Правка плеча. Не милой рукой, не а другой стреляет Все равно Значит, вот кладем локтем на себя да, и вытягиваем плечо из сустава сумки. Медленно готовим, готовим, готовим и раз на себя. Греммиальная отросток не захватываем ну, как бы, как бы над ним, где вот он заканчивается, да, момент, одним, сам одним. сустав, да, на себя, и чуть влево-вправо, так, вот так вот. Одновременно получается, что Три движения одновременно? Почему одновременно? Получается, раз, а себя, раз, два, бок, раз, два, три, вот тянем, себя. тянем. Если сидит соответственно, может там даже и не плечо, а подложить вот так вот руку, да, вот мы вытягиваем, вытягиваем сюда даем вниз чуть назад и чуть вперед плечо плечевой сустав отличается например медленно тем что он очень мобильный у него практически нет вот такой вот как бы костной капсулы да почти плоский, поэтому крутится во все стороны и может выскочить в любую сторону получается поэтому мы прорабатываем все стороны себе. плечо стало стало пришло место да Она если это ставим. можно сказать в кадр, что на самом деле все было безопасно, если вы кто-то там напугались, да? О, ужас! Все терпимо, все возвращается на круги своя, организм восстанавливается. Значит, смотрите, э, сидя или лежа, вставляем плечо обратно. Для этого мы выбираемся в э, ось лопатки своей грудной клеткой, так вот, да? Человек обхватываем сверху через голову, видите? Нет, я опять держу, расслабь, расслаб, угу. просто расслабь, ничего не делай. Это вообще ничем не делал, она висит, вот так просто висит. Нет, видишь, не разловился. Сейчас ждем, когда человек подготовится. Все. И, получается, вот туда я его вверх выщелкиваю. Потом на себя и немножко в сторону. Вот так вот. Теперь делаем анонс соприкасается с ключицей и аккормиальным отростком. Вот сюда то загибаем за голову. И сначала кремяем отросток, чик, потом включиться, ныряем туда поглубже включиться, чик, чик. И теперь саму лопатку ставим на себя, отверглись, и вот туда проталкиваем. Толкаем. Если человек слишком подвижный, начинает там как-то извиваться, да, то делаем пожестче, например, на стуле. Садись, так, наверное, лицом. Давай, давай спинку берем, чтобы видно. голову фиксацию делаем жесткую да вот так вот и свои грудные в локоть своей грудной клеткой в локоть а тут в лопатку можно даже нагнуться немножко вниз так вот и вот так вот справляем. вот вставай ну остальные приемы также делаются что и лежа то и стоя то есть вот, например, вот этот сустав, мы ну, полубоком, да, руку, полусогнутую руку, чик. Так сустав развернули вот так, чик. запястье размяли, размяли, и в эту сторону, и в эту сторону. Вот могу выщеркнули, да? И само плечо, не, давай, не буду дергать так сильно, просто, просто покажу. Ну, не, дергай, дергай. Ну, дергай, ну, думай. Куча, ну, ну. Давайте проверим грудные позвонки на месте. Так, ну давай. Да, кстати, соответственно, делаем, если человек... на эту сторону. Сюда, да, видно было. Соответственно, не надо делать для здорового человека, симметрично все можно сделать, да, но если была проблема обнаружена здесь, и не имела только одна рука, и позвонки были развернуты сюда, да, то мы дергаем только ту руку. Эту руку не обязательно дергать, ну, в принципе, не нужно, чтобы возвращать обратно. Вот расшатали, все вот так, чтобы все ходом нам ходило, плечо, локоть, запястье. И движением, приседаем и выдергиваем. Я сгруппировался. Ну, а я с сейчас. Так, ну, в общем... А, еще вот. Ключицу относительно окраменная тростка. Вот так захватываем и тут за ось лопатки. Сначала близко к позвоночнику сжали и вверх. Потом вот сюда отошли, еще раз сжали и вверх. Я отошли прямо на самый край, сжали и вверх. Вот. И я предупреждаю, что все, что мы рассматриваем, это э, сублюксация под вывих. Да? Э, вывихи будем рассматривать в отдельном виде.